Всем привет! Сегодня нас порадовал папа и прислал нам алименты 10 копеек! Вот написано зачисление элементов. 10 копеек, Боже! Боже, это потрясающе! 10 копеек! Теперь-то мы сможем позволить себе богатую жизнь. Теперь мы можем ни в чем себе не отказывать, Боже, я. Я так благодарна этому человеку 10 копеек, боже мой, при том, что задолженность у него. Сейчас покажу. А задолженность у него 420 тысяч. Сейчас покажу. Где она у меня? О! Задорну 420 тысяч. Алименты 10 копеек. Потрясающе. Наше государство работает просто на 5 баллов. Просто потрясающая забота о детях. Я не знаю. Это 10 копеек на троих детей-инвалидов. Понимаете, да? Просто шикарно.